Я вам представляю. Я думаю, она сейчас очень интересна и здорово сама расскажет, зачем она здесь. И с какой. Какой целью я сюда? С какой целью я вам пришла, с какой целью я к вам пришла. Ну, на самом деле, да. Я половину своей жизни я занимаюсь частной жизнью элементарных частиц. То есть я работаю в международных лабораториях, которые изучают. Питаются изучать, как образовалась наша вселенная, большой взрыв. Черные и... дыры не совсем, это не ко мне, хотя я про них тоже немного знаю. И вообще говоря, меня очень часто об этом спрашивают: эм, э, что такое черные дыры. То, чем занимаются лаборатории. Я работаю в лаборатории в Женеве, ЦЕРН, большой адронный коллайдер, кто об этом слышал, частица Бога, Базон Хиггса, Это все про меня. И, э, собственно, то, что мы там изучаем, это 4,5% наших Вселенных. То есть вот мы с вами все состоим из материи, из элементарных частиц, и это только 4,5%. Все остальное, что происходит в мире, это те самые черные дыры и темная материя. Но сегодня мы будем не об этом. Тема квантовое мышление. Собственно, почему квадровое мышление? Квант, квантовое мышление, квантовый скачок, квантовый терминберист, что это такое, это завораживает, это иногда пугает собственно, диалог со страхами сюда очень подходит, потому что квантовая физика, которой я занимаюсь, это не очень понятно и многим не Я вам честно признаю, что физики многие не любят соединять квантовое мышление, сознание в одну фразу. И расскажу немного почему. Сегодня вот, мы, нам удалось включить компьютер, поэтому я буду. мой компьютер будет здесь. Это командовый компьютер. познакомьтесь. Вот, э, собственно, э, собственно, для начала я задам вопрос. Квантовое мышление. Что такое квантовое мышление для вас? Вот, вот те люди, которые зарегистрировались, пришли на эту лекцию, что такое для вас квантовое мышление? но, наверное, мышление, когда э, каким-то чудесным, волшебным образом что-то воплощается в жизни. Да, да, да, да, да. Все, да, все. Есть какие-то... Ну Да, есть некий накопительный эффект, когда э, в какой-то момент наступает точка невозврата, и э, ну, происходит некая реальность. То есть вот э, да. То есть это нелинейное, какое-то нелинейное преобразование а какой-то некой энергии в материю, которая, допустим, ну, там, условно, я же не ты перешел через границу, а, а тебя, ты не А не ты не не с... это, это есть такой эффект в квантовой физике. Тоже немножко про него расскажу. Э, э, но вот вообще говоря, конечно, квантовое э, мышление, да, ну, несомненно, связано. Сознание много, я думаю, многие из вас э, сейчас слышат, об этом много говорят, э, это много пишут, как работает человеческое сознание. Я очень люблю, мне кажется, что это все. Татьяна Червиковская, очень часто никто не понимает, как этот мозг работает, и э, что происходит вообще. И э, вообще говоря, э, самый известный физик, который занимался квантовой физикой, самый известный физик. Энштейн. Так вот, я сегодня научилась, что самый известный физик, который занимался квадровой физикой, это Ричард Фейман, и я очень советую почитать у него книги. они совсем не про физику. Вы, наверное, шутите, мистер Фейман, это, это изумительно учтиво, это я рекомендую всем взрослым и детям, потому что это просто весело про почитать про Физика и лирика это настоящий сумасшедший от человек, который получил на Нобелевскую премию за исследование в области как раз-таки квантовой физики. И он, такой, он как раз говорит, квантовую физику тоже никто не понимает. Является ли это? Может быть, это совпадение, сознание никто не понимает, квантовую физику никто не понимает, может ли быть это, это просто совпадение, или это на самом деле имеет что-то общее. Фейнман говорил но тем не менее он говорил, что я не могу определить, Правда, так, на я не могу определить реальную проблему, потому что я подозреваю, что реальной проблемы нет. Но я не уверен, что нет никакой реальной проблемы. Я бы жала, что нет слайдер, да? Вот так вот все запутано. Вообще говоря, он говорил это про квантовую физику. Но то же самое, да, вот уже сознание скипело, вот то же самое можно запросто приложить к сознанию. Всем известный автор Алиса Страничников, все знают ее. ее вообще, я как физикой, и ученый очень любит эту книгу, он говорил, что я такое в этом мире, я один большой паспорт. И это, и это опять же и про математику, и про физику, и про сознание, мы можем сказать с одинаковой э, вероятностью. Э, вообще говоря, вот так вы считаете. Наше тело и разум они объединены, разделены. Мне кажется, вообще нет. Это как дом. Объединены или нет? Да, нет. Давайте кто да. Да, кто нет. Разделены. Тело и разум разделены. Так, ну вот, потому что значит объединение. Ну, взаимодействовать. Взаимодействовать, да. Взаимодействие. Ну, ну да. да, то есть девушка считает, что мы будем взаимодействовать, у нас нигде нет. Я сейчас так попачиваю <laughs> молоточком. Ну то есть, понимаете, я вас спрашиваю, я задаю вам вопрос. Делай разум, не говорите. О -о -о. Да, поднимите руку, вот. Понимаете? То есть, где-то вы головой сообразили, что надо сказать, да? Вы подняли руку, то есть, как-то, да, как они взаимосвязаны. Что связывает его? Вот. Ну, несомненно, да. То есть я с этим согласна. Если мы вернемся, так, обратимся куда-нибудь еще в Декарф, да, когда говорили Дикарская, я думаю, значит, я существую, да? то есть э, неважно важно было, существовали в свое время ну, разные теории поводу того, э, как э, существует ли тело отдельно от разума. Объединяется ли тело с разумом? Сейчас мы э, уверены практически. Практически уверен, да, как физик, то есть да, физик выражается словами, практически верит в том, что э, тело, разум объединены, они объединены через мозг, но тем не менее никто не понимает, как процессы происходят. Э, опять же, я возвращаюсь к тому, что да, то же самое происходит с квантовой физикой, и никто не понимает толком. Э, как все это происходит. Эм, на самом деле квантовая физика может быть, знаете, я, смотря с какой точки зрения на это посмотреть, можно сказать, что это абсолютно невероятное достижение науки. А с другой стороны, можно сказать, просто наша интуиция настолько, эм, как это, настолько несовершенна, мы не понимать, поэтому э, вот мы находим какие-то методы, как описать то, что происходит э, в нашей природе. Но тем не менее, как бы это ни было, на данный момент э, квантовая физика, квантовая механика является лучшей теорией, которая позволяет описать мир на уровне элементарных частиц. Кто знает, что такое элементарные частицы? То, что больше не делится, да, по -моему? Да, вообще говоря, то, что больше не делится. Но все мы с вами состоим из элементарных частиц. Вообще говоря, вот элементарные частицы, из которых состою я из которых состоит Таня из которых состоит Катя, они совершенно одинаковые элементарные частицы, и даже вот эта колонна – это те же самые элементарные частицы. Если посмотреть на наш мир вот, вот, с точки зрения элементарных частиц, материя вот это элементарные частицы. Что такое атом? Да? Атом – это электроны, вокруг ядра вращаются, ядро состоит из протонов и нейтронов. Они, в свою очередь, состоят из элементарных частиц квартал. Кто уже запутался, поднимите руку. То есть элементарных частиц – какое-то небольшое количество. И, казалось бы, наш мозг – это тоже элементарные частицы, несомненно. Казалось бы, тогда… Но если мы можем описать поведение элементарных частиц, о них поведение, ну, если не на бумажке формата А4, а немножко потолще, да, ну, просто книжечку надо для того, чтобы все это описать, но тем не менее, в простейшем случае, мы можем все вот это достаточно просто изложить. Вот она элементарная частица, вот он атом, вот он электрончик вращается, все, пожалуйста, вот это материя. А потом оказывается, что мы все себя по-разному ведем, но почему дуб это дуб, а я это, наверное, не очень дуб, вот. ну, во всяком случае, я надеюсь. Почему это происходит? И получается, что с одной стороны мы знаем, как ведет себя природа на базовом уровне, а с другой стороны можем ли мы перенести законы вот этого микромира на наше с вами поведение. И если мы можем это перенести, то как вуаля, мы с вами можем, сможем легко управлять нашими мыслями, мы с вами можем легко управлять. Там, ну, очень хочется, чтобы муж помыл пол, у ну, кого мужья полы не номера. Квантовая физика, парочка формул, и вот они, пожалуйста, уже и при обед приготовили. Эм, работает ли это таким образом? Ну, давайте. Почему вообще появились такие мысли? Да? Э, Ученые все время говорят, что да, связь, наверное, есть. Потом говорят, что ничего нет, нет, нет, сознание никто не понимает, физику никто не понимает, но в черт время не объяснять, не необъяснимое, и не объясним, мы не хотим оказываться внутри этой теории. Э, это все мистика, это все эзотерика, давайте не будем туда ездить. С чего все началось? Началось, наверное, если они швасткищи, то Год, я могу брать. Но в 1803 году первое, э, первый эксперимент провели, может быть, вы даже по нему слышали, эксперимент с двумя щелями. Mm -hmm. да? Брали пластинку с двумя щелями, пропускали через нее свет и там вот дальше э, на экранчике э, смотрели, что получится. То есть вот э, через эту да, через водотещерник пролетали частицы. Вот пусть у меня будет будет экранчик, который вот здесь стоит. Что должно получиться? Три полосы. Так. полосы. Так. У меня единственный самый умный что-ли слушатель сегодня. Смиря мороженое. Повторите, я просто послушаю. Девушка меня приглашает да, к себе на лекцию, а потом я говорит, она меня отвлекла. Смотрите, летят частицы. Да. Ну, если вот она такая летит. Быстро да. летит. Да. с скоростью очень хорошо. А тут такая пластинка. У нее две дырки, У -у -у. две прорези. А тут фотобумага. У -у -у. Что на фотобумаге должно? Да. Какая реактивна? Да. Я просто знаю этот эксперимент, поэтому я буду говорить. Я прорезаю этот эксперимент и буду говорить. Вот. <смех> вот так вот. Одна полоска. Почему одна? Ага. Нет, ну вот все-таки. Зовут тебя как? Миша. Вот Миша прав, может быть их может быть не три, их может быть четыре, но точно не две. Вообще говоря, ну господа, представьте вот этот камень. Оп, через камень его попадет в щель или нет. у он оставит. Вообще ожидаемый результат эксперимента вот такой. Две полосы, потому что у нас две щели, две полосы. Что получается на деле? Их может быть три, может быть пять. Полос получается много. Но самое интересное не в этом. Почему получается несколько полос э, или две полосы? Это, это наука квадратного физика описывает довольно-таки легко. Она говорит, ну, частица она не просто камень, она еще и волна, представляете? То есть вот вы представили, мы не просто какой-то, то, из чего мы состоим, это не просто какой-то стабильный объект, а это еще может вести себя как волна, то есть сразу уже. Вот это одна из таких парадигм матерской физики, которую мы очень сложно сразу, о, не очень просто сразу понять. Вот, поэтому получается такое поведение. Это уже интересно, но что гораздо интереснее, вот эту картинку мы видим. Вот я запускаю эксперимент, и да, я пошла, пошла. пошла и я увижу такую картинку. Как только я повернулась и говорю, что я посмотрю, что там у меня происходит, две, две полосы. Черт, убери, получается, что как только я вот туда вошла, я изменила ее эксперимента. Я не трогала даже, чего я не прикасалась, потому что упаси, да, я просто поставила, ну, может быть, датчик какой-то. Получается, что наблюдатель, наверняка, эффект наблюдателя, это какие, такое понятие, кто-то из вас слышали, ну, кто-то из вас точно слышал. Получается, что наблюдатель вносит изменения в результаты эксперимента. То есть наш мозг, наше сознание своим присутствием вносит изменения в результаты эксперимента. Эксперимент у нас квантовый, да, то есть сознание влияет на квантовый эксперимент. Если у вас будет двое, и один будет ждать две полосочки, а другой будет? Ну… Первого можно поздравить. Вопрос очень хороший, на самом деле это правильный вопрос. Все дело в том, что все-таки элементарные частицы, их счетчиками считают, понимаешь, то есть мы не можем так просто их, первый, второе, третий, пятый, да, поэтому когда мы ставим, как только мы, ты не можешь вот, вот, вот сказать, я там сижу на стуле и ожидаю, у тебя есть какой-то дедактор, который определяет, считает, что только он через него пробежал, и он, как только он объявляется, сразу же результаты эксперимента будут вот такими, как мы их ожидаем. Интересно другая штука. Я тогда говорю, Ну ладно, давайте мы... Частица пролетела, да, вот там вот. Вот где-то она уже пролетела. Она решила... Обычно э -э, детектор ставят вот здесь, прямо в щель, да? Она уже пролетела, она уже решила, где ее лететь. Иногда еще, знаете, проводят эксперимент, закрывают одну щель и оставляют одну, и, казалось бы, должна остаться одна полоска, да? А потом... Когда она долетела, например, до середины пути, мы открываем вторую щель, и опять получается, если мы просто открываем щели туда-сюда, да, то есть мы не наблюдаем мы их, не считаем, а мы просто изменяем положение сил. Неважно, мы сделали это вот здесь или сделали это на середине пути, где частица должна была сделать свой выбор, то есть решение должно быть принято. Мы все равно, как только мы за этим наблюдали, видим вот такую картину вернулись, картина меняется. Так вот сразу, да? И потом бывает еще одна вещь. Ладно, ну пусть там, если не запустили поток этих частиц, их там много летит, они там как-то между собой что-то делают, взаимодействуют, и поэтому они нам выдают какие-то странные результаты. Хорошо, давайте, давайте мы с вами э, будем их по одной туда закидывать. Тогда должна получиться ну, одна частица, она не говорит, сюда взаимодействует не не не несколько. <сёк> Оказывается, что одна частица взаимодействует сама с собой, одновременно проходит через обе щель. И как только мы на нее не смотрим, она делает, э, вставляет вот такую странную картинку. Другая, если мы на нее смотрим, картинка получается такая. То есть, что получается? Эта частица, она не просто знает, да, э, что мы за ней смотрим. Она знает об этом ученого того, как мы посмотрели, вот, у кого-нибудь на голове вот, вот, вот это вот вообще укладывается, да, это то, откуда возникли первые, э, скажем так, сомнения, э, первые исследования в области квантовой физики и сознания, попытки соединить их, потому что вот тот самый эксперимент. Э, которая давал результаты в зависимости от присутствия или отсутствия наблюдателя, заставил задуматься, почему так это работает. Как говорил Альберт Эйнштейн, ну, как говорил Альберт Эйнштейн, ребята, вы действительно считаете, что нас существует только когда мы на нее смотрим. То есть э, э, все, что происходит, э, все, что происходит в этом мире, оно происходит по каким-то законам а он был большой скептиком по поводу вмешательства вот, квантовой физики в восприятии. И, о, я попробую сейчас вам показать. Это мне, конечно, интересно показать. Кто-нибудь знает, что такое шепардские столы? И попробую нарисовать. Mm -hmm. Вы тоже квантовой физики и объявите наши восприятия. Немножко mm прямые, -hmm. но я все равно там зеленые, а у вас черные. Mm -hmm. Я, конечно, тот что рисовальщик. Нет у нас тут Нормально. Я старалась сделать это одинаковым. Да? Да? Да. Вообще говоря, э, иллюзия шепотских столов, в чем она состоит? Опять же, наше сознание подключается. Да? Э, вот эти столы должны быть одинаковыми. Ну. Но если мы смотрим на него в таком позиции, то он кажется больше, шире. А в такой позиции он кажется маленьким. маленьким. Э, то есть, э, опять, э, все зависит от того, как мы на это смотрим, как мы рассматриваем этот объект. Получается, что все в этом мире зависит от того, э, как мы же это воспринимает. Э, Чернобыль фильм смотрел? Да. Э, понравилось? Тебя? Опять же, вот, я честно скажу, я не смогла это смотреть. Я посмотрела 10 минут, я остановилась и сказала, что я не могу его смотреть. И я верила, что это очень хороший фильм, потому что я не смогла его смотреть. То есть он у меня оказал какое-то время, но м, такое вот влияние. Люди сидят одинаковые люди. М, я ребенок советской эпохи. То есть вот эти события для меня они, а, а, оказывают такое примерно такое же влияние, наверное, вот как на вас. Но мы совершенно по-разному это видим. То есть вы этот фильм будете описывать. Совершенно иначе, чем его буду описывать я, если когда-нибудь посмотрю, тем, тем более совершенно иначе, чем ниже. То есть э, совершенно три разных фильма будут, и все зависит от того, как работает э, наше восприятие. Что правда, да? Где, где правда? Кто прав? Эм, в какой-то момент ученые сказали, физики, окей, хм, а может быть это все-таки не сознание, влияет на результаты квантового эксперимента, а может быть вот э, этот эксперимент, да, э, квантовый, он влияет на наше сознание. И э, собственно в нашем мозгу существуют белковые нити, такие микротрубочки, и э, э, физик, пожалуй, э, Петроус, его фамилия, он у него даже целая книжка на эту тему есть. Он предположил, что вот эти микротрубочки, они могут себя вести э, как квантовый объект. то есть двойственно, вот то, что я вам перед этим показывала, они иногда могут вести себя как точка, иногда волна, то есть они могут быть описаны с точки зрения квантовой физики. Мы просто берем вот в нашу мозгу в эти звуки, в нити, в трубочки, мы можем их описывать с точки зрения квантового эксперимента. Потом что другой физик и говорит, слушай, вот, ты знаешь, квантовые элементарные частицы, они любят, когда сухо и тепло, а у тебя в мозгу мокро, и температура опухсоха, кипит твой мозг. Поэтому, мозг уже у кого-то не закипел от того, что я там говорю? Нет? Нормально пока? Поэтому нет, не работает. То есть опять. Опять провал, То есть не нашли подтверждения того, что квантовая физика на самом деле каким-то образом влияет на, на наш мозг. Потому что квантовые эффекты легко разрушаются в теплой и влажной среде. Кстати говоря, про квантовый компьютер кто-нибудь слышал? Да, вот квантовый Не пережил дождя? А? Дождя? Не пережил. Как квантовый компьютер не пережил дождя. Нет, на самом деле, мы считаем, что квантовый компьютер, но самый большой квантовый компьютер – это наш мозг с вами. Квантовый компьютер – это такая вещь, которая сможет посчитать нам любые процессы. Окей, как работает, давайте немножечко упростим. Для начала, вообще говоря, как мы с вами видим объекты, как мы с вами видим этот мир? Это нали и единички. По-моему, Миша сейчас мне поможет. Расскажешь? Нет, перевернутый. Что ты хотел сказать? А, да, смотрите, что происходит? <свят> Вообще, что такое квант? Я же забыла сказать. Квант – это свет, потому что это фотон. Э -э вот свет от солнца, он идет и льется на землю. Да? И мы думаем, что это луч свет, это со луч солнца золотого, я обещала. И нам кажется, что это что-то непрерывное. На самом деле, это как пульки маленькие. Это элементарные частицы-патоны. Их же называют квантами. Квантный свет – это вот такие вещества. И, в общем, элементарные частицы, они попадают в нам, в глаз. И вообще говоря, все объекты, которые мы видим, это на единички, это двухмерные объекты. Мы с вами видим 2D. В 3D. Да, 3D – это все знают, да, все uh -huh. фотографии на фейсбуке, сейчас смогут сделать. Вот. Это э, такая вещь, которая, вообще говоря, не попадает в наш организм, натуральным путем, это то, что делает наш мозг. То есть, и смотрите, если на начальном этапе, вот, Какие-то одинаковые вещи попадают в наши глаза, но ну, уже если мы уберем погрешность того, что разные глаза немножко по-разному работают, но тем не менее э, мы видим одинаковые предметы, дальше включается мозг. И вот я совершенно точно уверена, что вот встань, встань, вот смотри, вот сидит молодой человек Антон, он пришел просто с первой на лекцию, мы успели познакомиться, вот Антон, вот э, опиши мне Антону. Ну, симпатичный Нет, какая была. Ну, не не важно. На самом деле, на самом деле, вот, то, что генерирует твой мозг. Когда я увидела Антона, садись, садись Таня, пять, молодец. Когда я увидела Антона, я подумала, классно, да, классно, я спальню, сейчас мне починит экраны, что Таня Надеюсь, Но, тем не менее, о чем я хочу сказать, что то, что мы видим, да, вот как мы воспринимаем этот мир, видите, уже есть э, такая неопределенность, э, потому что все зависит от того, как работает мозг. И несмотря на то, что мой мозг, тех же частиц, что как или ваш мозг, мы все воспринимаем это по-разному. Получается, что картина этого мира складывается из того, что произошло в каждом отдельном мозгу. Можно ли это описать с помощью квантовой физики? Вот сейчас я скажу, наверное, самую интересную вещь. С одной стороны, мы не находим их подтверждение того, что квантовая физика работает в пределах нашего мокрого, воспаленного мозга. О, с другой стороны, основа квантовой физики состоит в следующем. Мы ничто не определяем с точной достоверностью. Квантовая физика – это вероятность того или иного процесса. Именно так. И большая часть того, что происходит в природе на уровне микрочастиц, на уровне микромира, собственно говоря, дело случая. Нравится вам, да? То есть физика, кто считал, что физика точная наука до да. сих пор, да? А на самом деле квантовая физика как раз таки это наука, которая достаточно точно, точно предсказывает, что какое-то событие с какой-то вероятностью может произойти в том или ином месте при таких-то условиях. Следующая основа квантовой физики. Э, принцип неопределенности. Хм, опять, там мы Смотрите, в чем он состоит. У нас э, есть две величины, связанные между собой. И они на выходе дают какой-то результат. Вот этот вот результат мы знаем, но величины, которые влияют на это, которые влияют взаимодействие между собой, мы их не можем определить с точностью. Мы можем определить какую-то вероятность. И чем точнее мы определяем одну величину, тем менее точно мы знаем другую величину. То есть, например, мы не знаем. мы кто-нибудь новую работу еще. Нет, что новую работу. Отлично. Вот. Э -э -э -э. Новая работа. Какую? Какая? Какой? да. Международная деятельность. Междуна... Да, Связанная с иностранными языками. Государственной службой. Угу. Отлично, прекрасная работа. Международная деятельность, иностранные М языки. А чем я-то занимаюсь? Я-то этим занимаюсь, нет? Я сейчас вроде как-то в одном рассказываю глупости, да, я-то как раз этим занимаюсь. Ну вот смотри. То есть, с одной стороны, мы ищем там работу. Ага. какой язык? Английский? Английский, хорошо. То есть, что в Англии в данном случае бывает? Ага. Ну вот, пожалуйста, есть работа который точно совершенно ну, с какой-то все равно вероятностью вот вы будете заниматься там английским языком. Но в таком случае, ну черт его знает, международная она будет или посадит вас куда-нибудь английский язык, преподавать. Или вам говорят, будете ездить туда-сюда, да, в разные страны. Но совершенно не факт, что это будет английский язык. Да? То есть может и придется учить арабский. Вот. Есть, я понимаю, что это звучит немного запутанно, но вот это сама суть э, того, о чем говорит кладовая физика. Ничто не определено с точной вероятностью. И как только мы увеличиваем вероятность одного события, вероятность другого падает, потому что результат на выходе должен быть один и тот же. Мы знаем результат новых а двух. Предполагаю, что мы работаем, опять же, такой вероятность. Но как только мы увеличим вероятность одного события, уменьшается вероятность другого. И вот здесь я вам скажу: Окей, okay. um. как применить в жизни? А я не поняла предпоследнюю часть. То есть я поняла, что если одно событие, как бы мы точно примерно определяем... Ты увеличиваешь то, э, да. вероятность, да, то да. у второго они взаимодействуют. То у второго. Я понимаю. Ну, допустим, как бы я <связывающие> ну, я пользуюсь, как мне казалось, сквантровым мышлением, ну да ладно. <связывающие> вот, а... <связывающие> в жизни я, допустим, пишу желание, да, я загадываю, что конкретно я хочу, но в этом случае я понимаю, что мне нужно отпустить путь достижения. И вот это как раз эти взаимосвязанные события. То есть, если я четко хочу какого-то, ну, что-то конкретное, да, то я должна принять пути, реши, пути как бы решения этой задачи и дать им возможность шевелиться в определенной... Да, да, да. Э, то есть вот смотрите, получается как. Конечно, никто не скажет, ну я не знаю, например, что мне сейчас? Что бы мне сейчас помечтать? Завтра, завтра я не могу, в среду у меня черная лекция в Москве. Ну, пусть в пятницу я прилетаю домой, и мне немножко. Дорогая, вот тебе путевка на Мальдивы, летит на одна. Дети останутся со мной. Так нельзя, я знаю. Так нельзя. Антон, смс можно? Антон, что можно? что можно? Антон, что можно? что можно? Антон, что можно? Антон, что я Антон, что можно? Антон, я могу сидеть и мечтать. я ну я хочу, я хочу, я хочу. Ну пусть это ну, минимум хороший, догадайся сам. Но если я не совершу какое-то действие, mm -hmm. которое увеличивает вероятность этого, события, смс -пу -пу, то, наверное, mm -hmm. ну мой муж очень плохо умеет. Я, я согласна, этим. здесь есть одна вводная. Да. Ваш муж это тоже отдельно мыслящая единица, поэтому нельзя mm -hmm. привязывать mm -hmm. свое mm -hmm. желание к словам, чтобы кон... mm -hmm. вот если это, это классно, это реально очень круто работает в отношениях, когда два человека могут друг друга, могут, во-первых, четко выражать свои желания, и, во-вторых, адресовать их друг другу. Да, это здорово. Еще и выполнять это вообще идеальное отношения. Но если мы выходим за рамки отношений, да, допустим, в отношениях, ну, очень часто там, я не знаю, не любой муж может отправить вас там, на Марс, ну, условно, да? У него просто нет таких возможностей. И тогда имеет смысл, вот, как эта квантовая частица, да. Как бы просто загадать сам финал, а вот этому полю беспорядочных частиц, да, дать возможность это реализовать. Может кто-то... Что? Что, что? Да. Не Он может меня сейчас на в да. смысле того, да. что вы сказали, у меня вот такой сейчас вывод появился, Значит, и он, ну, и дает продолжение воспринимать, да, вот я хочу это решить. Вы когда говорили, что все состоит из элементарных для частиц, следовательно, это все состоит и тотемные, mm -hmm. и холодные, и даже первые... И даже первые... Следовательно, вы еще до этого, сказали, ну, я полагаюсь на ваше, да, скажем, концепцию, что сознание, тело, то есть... Угу. Форменные объекты, бесформенные сознания, да, соединены в да. да, Следовательно, вы, Антон, Колонна и Татьяна, сознание соединено. Ну, вы же все частицы состоите одинаково, простых, да. и оно получается, все соединено, следовательно, и общее получается сознание. Получается, что вы внутри своего же сознания воспроизводите, условно говоря, более мелким сознанием, пытаетесь это изучить. То есть, не выходя из своего сознания, хотите изучить, что с вами происходит, что практически невозможно, даже на примере механической, квантофизики, что -то. нужен, нужен какой-то условно говоря, в мне, который может как-то наблюдать что за процессом, который происходит. Понимаете, о чем я говорю? Я понимаю, о чем говорите. То есть, -то да, да, да. На самом можно деле, можно ремарочку. Это напоминает такой демотиватор, где стоит ученый и подписано. Это сборище атомов, которые изучают сами себя. Ну, это работает. А теории получается, невозможно, что вы своим же сознанием, понимаете, воспроизводите некие... И получается, вот этот результат, это самостоятельно результат, а на воспроизведение сознания, я допущу что-то измечить, совершенно по-другому видеть картинку, когда... Можно ли допускать? Совершенно точно. То есть это На самом деле, как то, что вот, э, я э, пытаюсь к этому тоже как-то подвести. И, собственно, вот… Зовут? Иван. Ваня, да, точно, Иван. Э, э, э, Иван mm -hmm. вот, вот сейчас очень хорошо об этом спросил, и я к этому пытаюсь подвести. Мы, собственно, квантовая физика, Физика вообще, мы привыкли считать, что это, во-первых, какая-то точная наука. Во-вторых, мы можем при помощи формул да, объяснить наше сознание, то, из чего мы состоим, и в итоге вывести на… ну, да, Как я сказала, там, муж билет на Мальдивы, муж пол приготовить. Использовать его при помощи каких-то формул. Мужчины, наверное, сейчас подумали про жену и другие вещи, э, ну да ладно, вот, э, но что получается, что э, на самом деле, так, во-первых, элементарные частицы это микромир, который и квадровая физика описывает этот микромир, который ведет себя каким-то образом, починяясь законам квадровой физики. Мы с вами уже макромир, и те же самые формулы, несмотря на то, что мы объединение те тех же самых элементарных, Частиц, но те же самые формулы у нас не работают. Не работают? Не работают. Природа, э, э, поведение элементарной частицы, которая да. вот летит вот так вот, поведение теннисного мячика не могут быть описаны одними и теми же словами. Это раз. Это гораздо более комплексная структура. Ну, сразу же, то есть вот одна элементарная частица. И э, что еще интересно, вот я начала говорить про квантовые решила эту мысль, квантовый компьютер он до сих пор не изобретен. Почему? Не создает. то есть теоретически он существует, а практически нет. Почему? Потому что квантовые явления, вот все вот эти вот э, э, вот эти вот вещи, когда частица может быть одновременно, волна там, и точечный объект, она может сама с собой взаимодействовать и прочее, прочее. Как только она оказывается в окружающей среде какой-то, то есть она начинает взаимодействовать mm -hmm. с другими, другими вещами, квантовый стиряется. То есть есть вот, изолированная квантовая система, перейдем на нормальных людей. Я одна дома. Ну что, я, -то? давай ты будешь одна дома. Приезжаю целый день в выходной день. А потом я приезжаю. С этой девушкой мы знакомы, ну, да? я приезжаю к ней домой и она начинает мыть пол, который она для себя вымыть не стал То есть, я сейчас после меня все она меня убила, приходила в лекцию Вот, то просто понимаете, даже мы как люди, да, изолированная система, когда человек изолированно сидит и ведет себя каким-то образом, он ведет себя совершенно иначе чем если бы он оказывался в социальной системе, да, mm -hmm. и многие из вас могут себе сказать, ну, то есть то, как мы ведем себя дома, или со своими друзьями, или со своими там, да, близкими какими-то знакомыми, очень сильно отличается от того, как мы ведем себя на работе, или где, в баре, например. Да. А ведь это, ну, на мой взгляд, просто нет противоречия против того, что вы показывали с частицами да, элементарными, когда они ведут себя так, а, как бы без наблюдателя одним образом, с наблюдателем другим образом, точно так же мы ведем себя в социуме. Мы без наблюдателя ведем себя определенным образом, более свободным, да. что ли. Окей, да. именно так. Но вот просто вот это поведение называется квантовым поведением. А это же видение называется нормальным видение. То есть это, это, это, это, это, это обычные То есть когда мы говорим, если мы не то, как, квантовое мышление, то как только мы попали в социум, квантовое мышление исчезает. исчезает. Но исчезает. на самом деле есть ведь э, как бы люди, да, которые не полную квантовость сохраняют, но э, как бы их частота выше, и они у них, ну, грубо говоря, с психологической точки зрения, у них внутренний стержень, позволяет им не изменять своему, своему поведению и дома, и на улице. То есть они более приближены. Ну, например, монахи. И буддизм эту теорию очень в сотрудничестве с физиками развивает. Да, да. на самом деле, да, у физики, Катя, книжка очень хорошая на эту тему, Спасибо. где... Э, э, где попытка вот, вот именно вот этой восточной философии соединить с квантовой физикой, и это, наверное, вот восточная философия, буддистские всякие монахи, да, да, это больше всего, эм, э, это, наверное, ближайшее, что мы можем, э, э, угу. где мы можем соединить квантовую физику и мышление, угу. потому что э, мы пытаемся действительно вот это вот влияние внешней среды от себя убрать, да? и никаких доказательств того, что квантовая физика работает в мозгах буддийских монахов, не работает в мозгах, да, на, в мозгах нас с вами нет, ну и наших с вами тоже нет, угу. но, тем не менее, наверное, вот это э, сейчас очень много э, размышлений на тему того, что как связана именно э, э, такая философия с… Э, теми процессами которые да. происходят в квантовой физике э, вообще говоря давайте вот я так закруглюсь про вот умности всякие элементарные частицы вообще говоря основное ну и это, с этим трудно спорить потому что э, так так сейчас я уже вбилась со своими слайдами я вот э, забыла про них поведение Смотрите, смотрите. какие есть вещи да во-первых что такое наука кто знает, что такое наука, какие исследования являются научными? И, Статистика. И, ну, как как да. да, да, вот именно, вот что очень важно, научные исследования – это то, для которых можно провести какой-то эксперимент, набрать статистику, опыт, и потом опровергнуть, ну опровергнуть, вот, подтвердить, э, то есть и, э, вот это научные исследования. Самый известный психолог. Кто знает такого психолога? Рэй, Современность? Рэй. Вообще? Первое имя? Рейн. Он офигенный психоаналитик. Он дал дорогу психоаналитике, он как бы дал рождение психоаналитике. И при всем при этом, теория Фрейда, она вообще не научна. Потому что, ну, если кто-нибудь с ней знаком, немного, да, то есть там, э -э простите, э -э Простите, это Фрейд, это не я. Оральное, анальное и прочее да, там развития. Как это проверять? то Это никак нельзя не провести, не эксперимент. Нет, мы, конечно, можем набрать группу детей, высадить их на горшки и в течение многих лет потом проверять, что там с ними произойдет. Но вообще, говоря, слишком много влияющих факторов. Это бездоказательность. Да? Мы не можем это никак не... Это не точное, это общественное Именно То есть, то, что мы... Слово «наука», возможно, все-таки используется, но то, что мы не можем подтвердить при помощи эксперимента, не является научным исследованием. В психологии же очень долго была эта проблема, наука или нет? А суд, нас... Разве психологию ну, сейчас знаете, вы знали, наука? Она, по-моему, вот так и осталась под вопросом. До сих пор спорят об этом. Да, нейропсихология ну, несомненно. Это не степень и кандидата, и докторы наук. Поэтому это наука. То, что есть доктор наук, не значит, что это наука. Это просто наука и с физикой такая же ситуация, помимо слов, и новая физика тоже допускает исключение из правил, и Ньютон, всемирный закон работает не во всем мире, а только при определенных условиях и так далее. Несомненно, конечно, он не работает во всем мире, он работает при определенных условиях. Но мы можем воссоздать такой эксперимент при данных определенных условиях. Что-то, если вы бездействием. И удовольствие принципа реальность тоже можно воссоздать. Это будет ну, такое локальное, то же самое, что и с да? наукой физики. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, расскажите, как мы фрейм воспроизводить будем. Ну, задать определенные условия. Садить кого-то в клетку? Нет, дать определенные условия, поставить определенные, дать инструкции, то, что делается в лабораторных условиях, подтверждает физически. Закон, там выйдет результат, я, я не про это, расскажите лучше другое, Есть. Ну я там долго про это говорите, бесконечно так будет сейчас, у нас нет науки не будет точно, мифы и то надежно. Согласна? Да, мифы от начала и от конца начинаются, Науки все как-то сразу появилось. Вот, есть другое вот с частицами эксперимента, недавно проводился, был фальбол, когда одна частица сообщает не явные связи, о чем квантовая телепортация, что две частицы связаны между собой. Да, не связи. Про Фильштейн и Юнг его психологические. Ну нет, мы с Юнгом не дошли все-таки до этого. Юнга же есть теория. как раз вот с этого. Да, есть такая вещь в физике, когда один, одна частица, элементарная частица mm -hmm. находится э, в каком-то месте, и мы меняем какие-то свойства этой элементарной частицы, при этом другая частица, mm -hmm. и, она тоже изменяет свойства. Mm -hmm. То есть они вот всегда парят, два близнеца. И вот это вот интересный феномен, кстати, хорошо, что ты не убил прямо в том, вот mm -hmm. близнецы, mm -hmm. да, вот близнецы, когда они чувствуют люди на расстоянии <связанных> да, могут почувствовать Ой. изменения, происходящие в другом человеке. Наверное, у многих в жизни встречались такие вещи, когда вот, я не знаю, что-то случилось, ты звонишь, да, вроде ничего не предвещало беды, но ты снимаешь шутку, узнаешь, что с там, близким человеком что-то произошло. <связанных> вот. И это тоже, да, вот в этом смысле квантовая. И этому есть квантовое объяснение на уровне частиц. Вы знаете, что у меня всегда… С одной стороны, квантовая физика она очень сложна да, для понимания, потому что я вот. в ней столько… Частица может находиться одновременно в разных местах, она может быть одновременно по объектам точечным и, и, и волной, она может перемещаться из одного места в другое, там. но тем не менее вот, вот ее полезность в том, что когда мы, понимаем поведение этих маленьких критиков, мы все-таки можем его, наверное, перенести не совсем точно, но на наш мир, мы находим эти взаимосвязи. И чем лучше мы понимаем поведение, несмотря на то, что я сама же лично сказала, что одна элементарная частица, да, она ведет совсем себя иначе, чем э, собрание элементарных частиц. Тем не менее, понимание вот этого, Ведение. единичного мы можем масштабировать для того, чтобы лучше понять, э, ну вот, э, как мы можем применять такие вещи в нашей в нашей жизни. И вот, наверное, основные принципы квантовой физики не любит физики. И я тоже, честно говоря, я больше отношусь к фундаментальной науке, и я скорее нахожусь... Нет еще ни одного подтверждения. Почему он начала говорить о науке? Нет ни одного подтверждения, нет ни одного... Мы проводим эксперименты, это наука, мы проводим эксперименты, мы пока не нашли ни одного подтверждения, которое бы нам четко сказало. Вот я сейчас залезу в ваш мозг, и там точно происходит квантовые процессы. Ну нет такого, хотя пытаются, хотя некоторые ученые говорят о том, что птицы летают, Перемещение вот этот магнитные они чувствуют магнитные бури, они летят там, люди некоторые чувствуют, это квантовая физика. Фотосинтез в растениях, это тоже квантовая физика. Можно все найти, но вот каких-то четких подтверждений, четкой научной статьи о том, что квантовая физика работает в реальной жизни, мы не видели. Но в то же время, вот основной принцип, когда я вам говорила, неопределенности, все... Происходит с какой-то вероятностью в этом мире. Ничего не определено с величайшей точностью. И это очень важно применять э, в жизни. То есть, когда мы боимся сменить работу и, или и, познакомиться с кем-то, простите, на улице, или найти себе... Э, э, Новые отношения. Я не сказала заменить пока. Я сказала, я ничего не предложила, а то он меня на мальдин вместе с моим умом. Но, э, понимаете, э, мы очень часто, что мы делаем? Мы э, очень часто в нашей жизни происходит, происходит следующая вещь. Э, наверняка многие из вас за собой это замечали. Мы сидим и думаем, я не буду это делать, потому что... Вот этот человек, наверное, это неправильно воспримет. То есть мы пытаемся предугадать поведение другого человека. Представляете, да? вот мы сидим и такие думаем, я знаю, как поведет себя какой-то третий, там, да, еще один человек, и поэтому я не буду совершать свои действия, потому что мне... я знаю, что он поведет себя таким образом. А на самом деле мы ничего подобного не знаем. И физика об этом говорит, и психология об этом говорит, что мы ничего точного о поведении другого человека сказать не можем. Пока не попробуешь, пока не попробуешь принести эксперимент, точно не узнаешь, что же будет на выходе. И даже эксперимент, в зависимости от условий, может давать разные результаты. Если наблюдатель, какая температура воздуха, Какая влажность, насколько много книжек вы сегодня с утра прочитали, какой фильм посмотрели, понимаете, физика же тоже, э, в физике все происходящие события. Во-первых, первая вещь, ничто не точно в этом мире, да? во всем есть какая-то вероятность. Даже если мы боимся каких-то вещей, и мы уверены, что оно должно произойти таким образом, совсем нет. То есть в этой жизни все может произойти по случаю природы. Квантовая механика говорит о том, что очень много вещей в этой жизни происходит по э, воле случая. Мы, физики, играем в кости, по большому счету. Раз, и все. Это первое. И поэтому в этой жизни мы тоже с вами играем в кости. Мы думаем, что будет так, а может случиться совершенно друг. Но а если все-таки ну, цель какая, все-таки вы же изучаете. Этот процесс, правильно? И вот эта вот точка цель, это узнать, какие условия нужно создать для того, чтобы четко определить результат, правильно же понимаете? Нет. А, нет. А в чем смысл сегодняшнего изучения процесса? Хорошо, но ты можешь, смотреть, смотри, какая разница между тем. Ты можешь сказать, что тот или иной процесс произойдет с какой то вероятностью, да. Да? И вот тут, конечно, ты можешь играть, ну, то есть вероятность того, что я сейчас выйду на улицу и встретю на улице снег. Понятно. Следовало. Следовало. А встретил я... ли бы не встретил? Да. Что еще я... узнать? возможно в Цель науки. Да. Да. Хорошо. Вот смотри, если бы мы не понимали поведение элементарных частиц вот этой штучки, но ну, это правда моя, вот у тебя бы точно не было. Но у тебя так не будет, потому что есть вот квантовое, квантовое мышление. Ну вы же, наверное, хотите управлять миром. людьми. Да, просто я кажется, что дисбаланс будет все понять. Дисбаланс. Но если вы придете к тому, что вы поймете, а, вот нужны такие обстоятельства, точно такой будет результат, это 100%. Я именно об этом говорю, что вы вот, не нужно знать, что 100 будет такой результат. Вот, вы никогда не знаете. Никогда. Никогда. Мы никогда не Знаете, что да? Правильно понимаю, что то, что вы говорите, это точно. Что все не точно. Я знаю, что это не точно. И это тоже не точно. То есть. Опять же, да, физиков, вот смотрите, физиков миллион разных, там, физиков изучают квантовую физику, пытаются понять поведение процессов, поведение элементарных частиц, поведение людей на уровне вот, уже как, макромир, состоящих из элементарных частиц. Они приходят к выводу того, что, да, вот как я сказала, птицы летят на юг, руководствуясь квантовой механикой, а другие говорят, вы что, ребята, обалдеть, что ли? Вообще... Просто летят. У них там что-то, да. Есть им захотелось, и физика там вообще ни при чем. И при этом это могут быть два очень именитых физика с одинаковым уровнем образования, скажем так. Поэтому это точно, что все не точно. Это не точно, что все не точно. Нужен третий физик. Как точно вот эти сказали, zen физики или кто там? Ис и так, и так, книжку, книжку. Э, да, о физике? Да, физике, мне кажется, это вообще классная штука. Зачем напрягаться, если результат тот же самый, если все равно не поймешь, что точно, что should, не Результат можно точно. улучшать с точки зрения, похоже. Смирно Окей, хорошо. Понимаете, очень сложно, на самом деле, опять же, да. я вернусь к самому началу этой лекции, когда я говорила, что сознание не в Физику никто не понимает, но тем не менее, да, если с все, конечно, беда полная, и мы вряд ли когда-нибудь целиком до этого докопаемся, то опять я вернусь к тому, чем я тебе помахала перед носом и к компьютерам. То есть свойства поведения элементарных частиц, которые мы изучаем, уже тут мы уходим в более практическую область применения не было бы ни самолетов, ни лампок, ни ВИЧа, не было бы совершенно точно никаких телефонов, компьютеров, если бы мы не понимали, как эти элементарные частицы вот на таком элементарном форме... Ричард Фреймин сказал, что мы изучаем природу не для того, чтобы понять точный результат, а для того, чтобы обнаружить новую загадку природы. И вообще говоря, все, кто видел вот это вот боже, гене... генеалогическое дерево, да, вот, вот как развлекается. То есть, смотрите, мы на, на... очень похожи на самом деле, как вот, вот это все работает. Сначала вот раз, там мама, папа а потом внизу уже там такая ветвь, и все это сложно, сложно разобраться, что же там происходит. Это уже намного более сложные процессы. Но, честно говоря, сейчас я выгну немножко вот от, от семьи, да, от, от этого дерева. Представьте, это тоже... Вот то, что я говорю. Учитесь. Вот смотрите, если мы знаем, да, вот, если вы прочитали одну книжку, да? А если вы прочитали две, то уже получается взаимодействие вот этих вот, как атомы, да, вот один атом ведет себя там, один, одна элементарная частица ведет себя каким-то определенным образом. У нее только одна, мы совершенно точно одной формулой это описываем. Две элементарные частицы, вы прочитали две книжки, они ведут себя уже совершенно другим образом, то есть э, тот процесс, который происходит в голове, да, а если мы прочитали 5, то это будет гораздо более сложное взаимодействие. И если мы примем за правду, что все-таки квантовая физика, вот э, в той мере, как она работает на уровне одной частицы, потом двух, если она действительно работает в нашей голове, вот наш мозг тоже подчиняется этим законам, то это значит, что стоит. Э, Использовать это, да? То есть увеличивать, накапливать ээ... а для <знания>, знания. Для, для чего? Ээ, ну, конечно, <знания> <знания> мне просто любопытно. Да? Например, вот. для того, чтобы создать жизнь внутри. Мы все умрем. Мы умрем. Что? что? Мы умрем. Жизнь плен, мы все умрем, это, конечно, тоже правда. Но вот э, лично, да? Нет, мы не Не-не-не. Я шучу на самом деле. Но в том смысле, что единственная вещь, которую мы точно знаем, когда мы рождественся, что мы умрем. Все этого боятся очень сильно, да, но это все равно с нами произойдет. О чем я хочу, что я имела в виду, это, ну, конечно, можно сказать, что вот рождение, да вот этой вот физической. Смерть, мы можем ничего не делать. Просто здесь вот тоже вопрос, что мы называем «мы», потому что, как вы вначале говорили, да, связано ли сознание с телом. И вот в каких моментах оно связано, а в каких не связано. Потому что… Всегда а... связано. Я... Тут, тут уже наука, нейропсихология довольно-таки точно определила, что, в общем-то, нет, сознание с телом связано. А вот связан ли наш мозг с нашим сознанием или каким образом? А смотрели фильм «Я начала». Как? Я начала. Там как раз стык концепции э, духовного мира и э, четко аналитического научного мира. Смотрите. Да, я посмотрю. посмотрю. За... Я, я, смерть, я, почему вопрос задал? чего? Есть же там наука типа классическая, которая там ради истины, ну, вот, такая, то есть наука ради истины, не равно, что людям надо. Телефоны нужны людям, это общественно ориентированная наука, это очень, уже такое современное. А есть наука ради истины. Просто, а что такое истина? Ну вот этим занимается наука, чтобы понять, типа ну, есть такое понимание классической науки, не ради чего-то, не ради результата, что нам легче а, улучшить, усходит и так далее. Ради вот, Понимать. Да, ради понимания. То есть я не ориентируется на запросы людей. Я вот поэтому вас спросил, вот вы занимаетесь, вы же там что-то. Ну смотрите, да, если мы, если мы возьмем мы... воды. Как ориентирован на, на пользу? человека, все-таки ради истины. Чтобы... Я не очень понимаю в данном аспекте, что такое истина, но вообще да. я вам скажу, что это да. э, ради, ради, да. ради человечества. Да. Ну вот смотрите, вот та же самая швейцария, вот этот вот большой адронный коллайдер. Да. Все про него знают. Да. Я не знаю, что такое есть. Большой да. адронный коллайдер – это когда элементарные частицы, они так бегают по кругу. 27 а -а -а. километров э, длина такого круга. Они там частицы элементарные летают навстречу друг другу, сталкиваются. Мы пытаемся создать э, условия, которые существовали в момент зарождения нашей Вселенной, угу. чтобы понять, как наша Вселенная э, родилась, как она образовалась, и какие процессы в этот момент происходили и, э, ну, в общем-то, как образовалась жизнь в мире. Мы пытаемся быть немножко боком. Я шучу, опять же, да, но тем не менее, да. мы пытались понять, как это все образовалось, вот, и вот многие слышали про научные исследования, там, вот этот а отводный коллайдер, ля-ля-ля, а, замечательно, в мире 35 тысяч ускорителей, ну, Коллайдер, это, где сталкиваются частицы, вообще говоря, это ускорители. Они ускоряются. Сначала мы ускоряем до скорости света. Но 35 тысяч ускорителей, меньше 1% используется в науке. Все остальное используется в медицине. И самое большое использование ускорителей, кто-нибудь знает, в медицине. Ускорители используются в медицине. Это тоже самый ускоритель меньшего размера просто. Вот кто-нибудь знает, как они используются. Мрт Мрт. Мрт протонная терапия, лечение рака опухолей, наиболее точная на данный момент. Это тоже ускоритель, это тоже элементарных частиц, если хотите. То есть как воздействовать, как лечить рак. Ну, это просто волнует. проблем там много всего. Ни один экран, там, и ни один мобильный телефон не, не, не может существовать без э, ускорителя, потому что э, что делается, вот уже я совсем физику в техническую углублюсь, нам нужны полупроводники, нам нужна изоляция и внутри такой вот э, э, тоненький проводочек, скажем так. Как этот тоненький проводочек в изоляционный материал внести? При помощи ускорителя частицы помещают внутрь материи. Mm -hmm. и, э, ну, Таким самым образом вот эти электрончики могут бежать по проводам, и телефон работает. Это да, простейшими да, случаями объясняю. И это ускоритель, и это физика элементарных существует. Если бы мы не понимали, как это работает вообще, вот, вот, что они могут себя вести по-разному, мы не могли бы это применить ни в каких жизненных сферах вообще. То есть мы не знаем, работает ли это в мышлении или нет, с одной стороны, а с другой стороны, ну, я думаю, что наше мышление очень сильно завязано сейчас на все те вещи, которые сделаны при помощи э, знаний квантовой физики. Да? Mm -hmm. кто, кто от телефона зависит? Mm -hmm. нет. Нет, нет, нет. что знаю. Не знаю. Не знаю. Не что Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. но в данном 20. случае зависимый. Я У меня телефона зависимо, потому что я уже без него никуда, у меня там и банковская карточка, и метро, и прочее-прочее, то есть вот такие вещи. Да, и еще одна вещь, это не совсем квантовая физика, но тут уже, знаете, во-первых, вот все, что связано с квантовой физикой, с квантовым мышлением. Мне кажется, это очень хорошо Шекспир сказал, да? Как чудеса, э, вы к ним и отнеситесь и много в мире есть того, что вашей философии не снилось. Вот. Поэтому, э, по большому счету, все, что происходит, несмотря на то, что мы называем это точной наукой, mm -hmm. говорить о точном. Многие думают о том, что э, физика, математика это точные науки, это только какой-то аппарат, который какой-то вероятностью пытается описать то, что у нас с вами происходит в этом мире. Мы пытаемся, конечно, как-то воздействовать, создавая какие-то новые вещи, создавая автомобили, создавая там, самолеты, и это тоже все физика, создавая вс ⁇ сеть, да, там, паутину. Но тем не менее, даже квантовая физика смак в себе, говорит о том, что мы играем в кости, о том, что очень много о том, как мы живем, о том, как мы думаем, отдается на волю случая. Поэтому позвольте этому случаю быть, позвольте жизни иногда вывести на правильный путь и не бояться вот каких-то, как я говорила, да? Мы там, подумали, что третий человек подумал, что четвертый человек подумал. Э, потому что с точки зрения квантовой физики это не имеет никакого смысла. Э, и ваше мышление, собственно, э, это такой сложный процесс, э, который хотелось бы разложить по формулам. Но вряд ли когда-то это получится. И может быть это к лучшему, что мы не можем разложить наш мозг по форму, что мы не можем э, управлять мыслью на 100%, да, что мы не можем э, влиять на других людей э, при помощи геотического аппарата. Эм, и сильно ли нам это надо? Вот в чем вопрос. Надо, конечно. Почему? А если это же интересно. Ну, творчеством в этом мире занимается, конечно. Это, ну, вопрос, как влиять. Гитлер, от Гитлер специфически влиял на людей. Но мне, например, очень хочется, чтобы я входила в какое-то пространство и даже ничего не делала. Но людям в этом пространстве становилось бы лучше. Вот так я бы влияла. Лучше, лучше. лучше. Кто знает, как, лучше, лучше. как ты представляешь, что лучше? Или лучше, как ну они сами? Лучше, чтобы не было, не это, можно углубиться ну, очень пал, сильно в эту тему. Я закончила? Я замолчала, и ему стало сразу стало Нет. Я заговорила, и ему стало лучше. А? Вот, вот, вот. Видишь, то есть все получилось. Работаем. Формула работает. Формула работы. Я как Работаем. раз считаю, что формулы в нашей жизни нужно уходить от формул, стереотипов каких-то четко выверенных путей mm -hmm. и там, определенных э, наоборот. Ну потому что говорит физика, нужно позволять э, всему быть, то есть допускать вероятность того, что можно произойти mm -hmm. все что угодно. И для меня, во всяком случае, это так. Есть же такие дома, там стены опускаются. Стены опускаются? Да. Где? У меня нет. Итак, стены опускаются, тогда свободность. Чтобы -то случилось, за что случилось. А, Дать да. возможность иметь. Да. перевожу, сюда. А возможность Обучить стены или при... да. расширить да. границы? Да. Ну да, я согласна. Вообще говоря, э, да. тоже вот, э, да. интересный механизм э, э, расширения границ. Э, слышали про такое? Я не знаю, это был это психологическое исследование, которое очень хорошо, хорошо подтверждено. Люди, которые люди, говорящие на разных языках, на каждом отдельном языке разные люди. Да, да. Вот. И есть, мысли по-другому. Да? Мысли по-другому. Да. Я точно это знаю. Да. То есть, я совершенно точно это знаю. Я говорю свободно на трех языках, элементарно еще на двух. И я просто это вижу, как это происходит. Да, там, например, тоже, опять же, вот, расширение границ и образ мышления совершенно другой складывается. Вот, кстати, есть такой, э, как это э, можно применить да, на практике. Практика такая, если вы знаете какой-то иностранный язык, хотя бы немного, и вот вы уперлись в какую-то проблему, можете ее решить. Э, не знаю, не находит решения. Все. Стена. Попробуйте подумать об этой проблеме на иностранном языке. Угу. Вот. И она может быть решится, потому что это другой подход. Совершенно по-другому начинает работать ваш мозг. Потому что с точки зрения физики это другие начальные условия, другие с точки зрения науки вы просто по-другому к этому подходите. Но известно, что если у эксперимента другие условия, получится другой результат. Вот тут тоже самое. Вы берете другие условия, помещаете себя в эти условия вы получаете другой результат. Заряжена научной миссией, кстати говоря. И... Вообще вот такие научные выводы, с одной стороны, мне кажется, гимии, а очень академическими, а с другой стороны, когда начинаешь их прикладывать, вот как-то вот, переносить немного на жизнь, то оказывается, что они довольно-таки жизненные. Они работают в жизни. С одной стороны, можно найти банковую физику себя в ногах. А с другой стороны, по а, а вроде ну так ну, да, все, все работает, работает. Да. все происходит с какой-то вероятностью, люди чувствуют друг друга на расстоянии, чеширский кот, улыбка, кстати говоря, вот, чеширского кота, есть тоже такой эффект в квантовой физике, тоже был проведен эксперимент, когда частицы, их там запускали, их разбивали на два потока, и потом одна частица да, э, могла существовать, они могли существовать совершенно отдельно друг на друга, от друга, находясь вот то, да, о чем вас? спрашивал, находясь на, на огромном расстоянии друг от друга и тем не менее быть взаимосвязаны. И вот улыбка чешистого кота, честно говоря, объясняется квантовой физикой именно вот таким вот эффектом квантовой физики, что эти вещи взаимодействуют такая, но тем не менее... Это, это, это ну, очень вот. понятно, то есть это что значит? Частицы, две частицы, да, они летят одним потоком, они как вместе летят, и потом их разделяют на два потока, на два разных потока, mm -hmm. и их регулируют в разных местах. Потом меняют вот... Mm -hmm. Они были вместе, и они занесили друг от друга. Это пара. Mm -hmm. Частицы всегда были элементарные. Элементарные частицы всегда рождаются пары. Вы их разделили на две, и меняете свойства. Одной, Ой. а я второй тоже меняется. У нас даже эксперимент есть, он как, в эксперименте когда она передавала, там ставятся припоры, часть переворачивала да. налево, и вторая и частица без. без прибора. И, и он они на друг на друг, друга, они могут хлестить на, на очень большом расстоянии, тем не менее они всегда связаны. Кстати, в психологии это эффект зависимых отношений. Есть объясненные в да. другой науке. А с котом это как выглядело? У него сначала зубы появляются, а тело послужит. А тело послужит. Он кописывает этот эффект, созависимый вообще другая. Он кописывает этот эффект эксперимента, который, наверное, самый такой известный, что женщина, которая жила в среде, где <hyper> не было там какого-то конкретного вида жука, она его увидела во сне, как он там появился, и в точности его описала. То И речь идет о неязвом передаче, как частицы. созависимые отношения это несколько более социальная вещь чем клармин, ну как бы мы же квадры с разных точек зрения описываем, поэтому мне кажется ну, на, на мой взгляд это совпадающий пример mm. вот Все. да спасибо что принесли мои бумаги да то вот вот я такой даже точно на то точно я не могу вам сказать вот вам пожалуйста формула Период. Я была бы рада, философия Философия, да. философия говорит о том, что э, философия МГУ, давайте так, что а тут могут это ну, удивиться, что у меня разные философии в голове. Вот, я училась в МГУ, и там очень, на самом деле, прикольно. Философия рассматривает любое явление с э, точки зрения разных наук, которые перпендикулярно просто в разных направлениях, например, там какая-нибудь и физика квантовая. Да? И в философии явление считается точным, если все эти нау... все эти э, методы познания привели в одну точку. Вот. И э, ну, философия говорит, что единственная частица, которая абсолютно точная, ну не частица, а, я даже не знаю, явление, это пустота. Все остальное является погрешностью, потому что у протона там, пустоты 9,9 не знаю сколько. Э, ну, это, протон, а, это ядро, да? Да, вот, вот, вот это ядро. Вот а вот, вот, вот это, кстати, интересный эффект, просто это да. уже не вредник по отношению. Интересно, атом, да? Атом, это вот ядро и вот электрончики вокруг. Ш -ш -ш. Так вот расстояние между ядром и вот этим электрончиком, который вокруг бегает? Оно вообще громадное. Там сто тысяч раз превышает размер ядра, да? Вот маленькое ядро сто тысяч раз превышает электрончик, прощайте где-то. А чего мы вот сидим, ну казалось бы, Пустота. да. Да, да. А, тело промарширует. Тело объясняет этот эффект. Тело промарширует, на с как раз. А упал. А? а? Нет. А, вот. А вот за счет скорости плотность создает. Да. Если представьте себе, представьте себе, я не знаю, курзник самолет, представляете, да, да? будут лопасти, Если они стоят, а они такой, не движутся. Да. Ты руку дашь, можешь. Совпать. Ну, так, междувысоко, постоянно. Ч а, ⁇ нет. А как только закрутились, ну, это нехороший месяц. Как только закрутились, то, я думаю, туда руками тыкать уже не найдется. Правда, ведь, ну, слепбудечки какие-нибудь. Вот. Но зато у меня вот так вот, ведь такой, да... Вот, вот примерно так же работает э, на уровне атома это все, что электроны вращаются очень быстро, поэтому мы, мы нам эту пустоту не провалимся. Так что не совсем... Вроде как пустота, но не пустота. Вот. Она наполнена чем-то, непонятно чем, э, волнами. Потому что частица, опять же, ведет себя не только как точный объект, а как волна. Поэтому а, там волны. Сидите, вы на столь сидите, а там волна. Все на море, а мы, пожалуйста. Да. Сейчас. Я, на волне. я на волне, и мозг кипит, вот самое главное, это мозг да. кипит, это самое главное, если в коллайдер кипит, руку засунуть, я читала <с описание <с вашей <с лекции на 26 число, но она для детей, подозревая, что взрослым не скажет, а было написано, что вы расскажете, а что будет, если в коллайдер засунуть руку? Русские товарищи, понимаете, он вовремя туда проснулся. Представляете? Выжил. Вообще, смотрите, Сапсан, у нас это, у нас это называется ТЖВ, ТЖВ по Жене. Я очень люблю Я какое-то время работала в Женеве, жила в Париже, я говорю, что я жила на этой же металле жене. Вы вот Вот, вас это называется сапсан. и этот сапсан, вот сейчас такой сапсан, и нам тут вот сюда влетел. Да? Вот. вот, вообще говоря, это примерно то, что случится, если туда руку всунуть. Это как, знаете, на большой скорости голочку вот, игол, вот так, и так. Ч ⁇ ты бандитка но, вот удивительное дело, русским наверное, что, что, что немцу смерть русскому хорошо. Есть такой случай, это невероятно, То есть, вообще... Случайно включили, понимаете, он пошел... Русские. Русские. Да? <съя> это же русские. Случайно включили, пошел что-то там проверять, а они не включили. <съя> <съя> И его решила. <съя> что он не выжил. Прошло через голову. То есть кучок частиц пролетел через голову. В чем? Тут он не ожидал. Дело даже не в том, что но Во-первых, они летят на очень большой скорости. Это, конечно, очень большая температура. Это маленькая. маленькая, частицы регулярные, они очень маленькие, это меньше, чем иголка будет. Но, но, радиация, да, вот, в Чернобыле возвращались. Э, э, почему желающих, э, кстати, э, там большой аграрный калайзер интересен, вдруг же уже будет пропитать будете, в сентябре, вот, туда будут всех запускать, посмотреть, может И включать? Нет, нет. <свеч> ну, записит. <свеч> вот. <Вы>, как Вы вести записываете? <свеч> нет. Вообще говоря, радиация очень, Ну, конечно, радиационное излучение. Вот э, очень большой, поэтому туда, когда машина работает, когда вот эти частицы бегают, туда никого не пускают, близких не подпускают. И, э, собственно, вот в этом самый большой эффект. Ну вообще, вот это как сапсановский. Мужик-то да. вышел, мужик вышел представляете, ну, Русский. А русский? русский. Ой, это было уже лет и 20, наверное, назад. А, Когда дальше-то что сейчас произошло? Если он, он получил эту дозу радиации, судя по всему, что? это было ну, кто-нибудь по, кто потом а, изучал, что произошло с его мозгом после того, что это не ну, ну это и... же, это же прекрасный эксперимент, Доллары. неожиданный. А самолет, а почему? Но он да. не дал дальше же в мозг подависи, а так жил и жил, а, а так же подависи. Не, нет, не было там мозга. Поэтому поэтому. Я вот в детстве, вот, <свят> <в радиацию, свят> детстве градусник, как, как обычно, разбил. И вот сейчас я электрический чайник могу усилие мысли выключать. А возникает... Я вам тут суватанное мышление вещаю, да Мне кажется, все партия разбит. Че так можно попробовать? мысли настраиваешься, и он выключает. Да. Знаете, я восьмую лекцию читаю. Приходите с чайником, пожалуйста. С чайником? Я вам уступлю 10 минут, мы... Друзья, у нас осталось полчаса времени, поэтому можем сделать очень очень Сын. волнующий вопрос про чай. Я возьму Можно мой чайник? У меня один есть вопрос. как это связано с я вот прошу. Я что я просто. Хорошо, только смотрела, как мы по-разному Вообще, если вы хотите, да, вот, ну, Чернобыль, я почему, наверное, не могу смотреть этот фильм? Я очень хорошо знаю процессы, которые происходят, да, и как это влияет на людей. Да, Кто-нибудь ну, в, в России, России боится? Вы вот к этому туризму, то, что туда 70 человек в год вот ездят в эту Чернобыльскую зону? Есть, вообще, как, как да. а, э, э, сейчас вот, очень по, по, по, разным, по разным соображениям, во-первых, э, э, ну конечно там проверяют, то есть уровень радиации там гораздо ниже. Вот, говоря про уровень радиации, которую все боятся, э, я не знаю, в России, наверное никто не боится 5G мобильную связь, все хотят ее. Например, в Швейцарии у нас целые митинги, протеста да, против 5G, да, вот этой вот э, нового поколения мобильной связи. Первое, что говорят люди – радиация. Вот с радиацией радиация. тут все просто. Никакой радиа... Есть ионизирующая радиация, и есть неонизирующая радиация. А их просто называют одним словом. Но для того, чтобы… Смотрите, м -м -м, длина волны – это постоянная Энергия, да? Вот эта вот энергия, частицы, скажем так, ну, которые вот, вот, вот, вот эта длина волны. Для того, чтобы э, частица могла проникнуть э, в наше тело, то есть мы начинаем там с, с видимого света. Потом мы переходим к рентгеновским лучам, потом мы говорим о том, что мы изучаем вот в церне, длина волны совсем маленькая, она должна быть очень маленькая, то есть энергия должна быть очень большая, да? чтобы получить маленькую длину волны, нужно, чтобы была очень большая энергия у частицы. Вот, вот в 5G мы этого никогда не достигнем, для того, чтобы пропенетрировать, да, внутрь проникнуть нашего мозга проникнуть в нашу материю. Длина волны, она настолько большая по сравнению с тем, что может э, внутрь материи проникнуть, ну, расщепить ее на части. Радиация у вас каждый день. Вот солнышко. Вообще это радиация. То есть это энергия, мионы, частицы называются мионы, фотоны, они сидят с неба, космические мионы, их очень часто изучают. Они очень радиоактивные, на самолете мы летаем. Mm -hmm. А мы mm -hmm. воспринимаем радиацию как нечто негативное? Ну, mm -hmm. чаще всего, когда кто-то говорит о радиации, то это, наверное, негативный какой-то mm -hmm. Это первое, то, чего люди боятся. Mm -hmm. да? mm -hmm. Ну вот, наверное, да, я поэтому спросила, конечно. Конечно. Ну, Возвращаясь к о Чернобыле, да, в Чернобыле это та да, радиация, это маленькая длина волны, это на уровне элементарных частиц, которые проникают внутрь материи, вот прямо на уровне атома. А их эффект в чем? Они сбивают, как бы, ту настройку, которая да, есть. Да, да, да, они разрушают, то есть они проникают. Э, каким образом, вот мы изучаем элементарные частицы в ЦЕРНе, мы с очень большой энергией их сталкиваем, и мы получается, что мы можем проникнуть внутрь да, этого ядра. Мы сталкиваем ядра, ну вот эти протоны, которые, и мы можем проникнуть внутрь, потому что очень большая энергия, длина волны, там получается, да, вот прямо внутрь самого маленького объекта это на уровне уже элементарных, совсем элементарных частиц. Вот Чернобыль – это уровень элементарных частиц, потому что это радиоактивные распады элементарных частиц. Mm -hmm. то есть… Э, а вот эти опыты, они закрыты, или их э, может человек какой-то посмотреть со стороны? Ну, как им статус эти частицы? Ну, no, no, вообще, да, как у вас нет. вот то, что я сказала в сентябре, куда людей могут спустить. Вообще вот э, это э, то место, где это находится, это находится глубоко под землей там 150 там, метров, еще что-то. Ну, от 100 до 150 метров глубоко под землей. И, конечно, когда это работает, на это смотреть нельзя. Но как выглядит сам механизм, как выглядит место... Я не бегаю, туннель церковский, мы там в свое время на велосипедах катались. Вот, там 27 километров, ну, пешком как. то долго. У нас в Москве есть бункеры, которые, спаса... которые предполагались спасать от ядерной... Да, да, да. Именно поэтому, да. То есть, когда э, можно сделать, то именно поэтому мы находимся глубоко под землю. Да, я понимаю, что такое да. да. да, не влияние. Это не по бункерам. Ты очень права, это не по да. теоретически, частица уже потом замедляется? Ну, как бы... Конечно. Притомилась да, там, Да, да, да, да. То есть, она вообще, изначально да, она да, вообще никуда не... ну, практически. И вообще не надо было. Ей не надо было. Ей не надо было. Она сидела себе. Да, сидела. Потом мы взяли ее, разогнали столкнули льбами. Я на детских лекциях это показываю, когда там, у меня дети бегают лбами столкнулись как льватарные частицы, а потом она летает летает, но она теряет энергию. А вот если брать ту радиацию, которую в районе четвертого у нас реактора, эти частицы со временем как замедляются или что то нет, там, проходит, проходит, проходит, там, там происходит немного другой процесс, это больше как химическая реакция, то есть это альфа-гамма и бета распады, <связь> вот таких радиоактивных есть специальные да? вот, в урань, там тот же самый, вот э, эти распады происходят, происходят непроизвольно, им не нужно ускоряться. Вот в этом вся проблема. Ты а в плане они ты... э, генерируют новые радиации? Нет, ну вот да, есть да. Э, не, не, некая зона, да, пораженная там радиацией, которая... Ну, конечно, радиация уменьшается. Но она уже уменьшается, потому что все это со временем да, да, уменьшается. Да, да. Иначе мы не пускают сейчас никого. То есть они все-таки замеряют, замеряют фон. То есть с какой-то точки зрения, в принципе, наверное, с технической точки зрения, фон везде замерен, вряд ли бы туда пускали сколько туристов. Если бы вы... а, не... ну, почему если, ну, почему, да, если это приводит к вспышкам онкологии, это очень прибыльный бизнес с точки зрения лечения, Тоже. Я же увеличивают, увеличиваются аудитория так не да. мне кажется, им надо просто деньги зарабатывать, и они как бы скрывают информацию, насколько это вредно, потому Боже что у них туристических объектов ну, так много. но я реально знаю людей из Болгарии, которые зазывают <свист> просто не как просто вау, там, Диснейленд. Ну, сейчас вам, ходят, мне кажется, можем идти в Италию или в или или в Италию, или в Италию, или в Италию, нет, не о сталкерах идет речь. Вообще читаете это официальные да, там есть проводники. В качестве такой общей рефлексии, да, вы в сегодняшнем все удалось быть довольны, вы сегодняшней вечернии попробовали. Но это не точно. Да, а это не точно. Нет, я всегда, я.. Довольно, если... ну, я бы как бы чайник в студию еще потратил. Да, вот чайник не хватает. А так, конечно, да. Слово чайник? Да. Присловочайник. да. Присловочайник. да. Присловочайник. Присловочайник. Присловочайник. да. Присловочайник. Можно вопрос, да? Да, где же это? Про сознание и материю, про взаимодействие, да. и могут ли они сосуществовать раздельно. То есть вот когда происходит клиническая смерть... И есть масса да, подтвержденных ну, источников, которые об этом рассказывают, что как бы, тело путь, ну, уже как бы не живо, но сознание есть, и оно видит. И потом, возвращаясь в тело, когда тело реанимирует, да, человек рассказывает, как он все видел, видел этот путь. То есть а, не, это, это ну, как бы, с точки зрения науки, с точки зрения философии, как бы, и эзотерики, ну, эзотерики, говорили. эзотерики да, грубо Смерть. говоря. Я это понимаю, что можно выйти из тела, и сознание, как бы, оно может mm -hmm. распустить... И дух, как бы, да, он может э, проникать сразу в пять а, тел, то есть а, один дух э, насыщает, да, пять ячеек, скажем так, мы будем называть суфирическое вопрос тело. в том, что могут как, ли они могут ли с точки разъединяться до... с... на... и соединяться с точки зрения науки. Как наука смотрит на... Нет, ну вообще говоря, смотрите, все, что происходит, да, человек, например, умирает, это происходит какой-то химический и в то же время физический процесс в организме, <гум> да. То же самое, что происходит, в сознании, мозг, да, наше сознание. Вообще говоря, это электрический импульс, электроны, да, передаются там, э, передают там нейронам информацию какую-то, э, э, э, э, нейрон, Мозг есть нейроны, да мозг – это тоже материя? А осознание, да. разум – это высшая well, материя, это уже нематериальная сущность, да, это то, что стоит уже над умом, надо как бы выше, как ее… Пощупать руками? Нет, с точки зрения науки, с точки зрения своей философии я понимаю, как С точки зрения науки происходит какой-то физический процесс. Какое-то взаимодействие элементарных частиц, тех же электронов, да, и это взаимодействие, но с неким то дает какой-то результат. То есть как наше сознание возникает у нас, у нас это электрические пульсы посылаются там, от одного нейтрона, нейрона к другому, они переходят, тем самым работает наше сознание. Тут то же самое, да, только когда человек умирает, то нейронные связи работают по-другому, то есть это новый, физический процесс. И, честно говоря, вот меня как физика не удивляет то, что люди, когда вот они умирают, да, а потом возвращаются, ну, в кому да, попадают, да, и возвращаются, и они видят одну и ту же картинку. Меня как физика это не удивляет совсем, потому что если это... А, например, вот э, задействованы одни и те же нейроны, одни и те же электро... электрические импульсы посылаются, но одинаковые, естественно, да, то есть они не одни и те же, они одинаковые по сути своей, то картинка должна быть одинаковой. Одинаково, что вы видите? Ну, многие люди рассказывают, да, там, они видят туннели, белый а, свет. Нет, вот именно да? они видят свет свое тело лежащее на столе они видят как врачи, они видят людей которые пытаются свое тело чаще Потому... когда клиническая смерть вот именно такие примеры да и, то есть возвращаясь в тело если удачная реанимация произошла да то они рассказывают то что они это рассказывают и то что это... Сходишь, это но это совершенно не связанные люди из разных уголков мира рассказывают одно и то же, не, не общаясь, не а вот, но, если, но это же, э, а, как бы, а, опять же, если, все. если а. это один а. и тот же физический процесс, да? если это одно, один и тот же, ну, вот сны, как у нас, например, да? они там происходят какие-то, да? то есть вроде как, как был сон, а вроде как не был, вроде вот иногда мы просыпаемся, он... как будто это правда была, да? то то есть, как, да? как в реальном мире происходило. А на самом деле, э, ну, мы спали. И тут то же самое, ну, я не могу утверждать, я, к счастью, не пыталась себе себя эту, эту хроническую смерть, я этого не видела. Но если этот процесс, человек может видеть один и тот же процесс, да, вот, э, ну, реакция, то есть он, может, никуда не, не, не, не исчезал, там в сознании никуда не осуществлялось, просто вот таким образом нейронная сеть, Мозг, да, э -э проецирует вот такую картинку. Это а просто картинка, это да. а как картинка, картинка которая... это, это то, как я могу это объяснить с точки зрения науки, да, что это процесс, который, многие говорят о том, что выглядит одинаково. Вот и с точки зрения науки я именно могу объяснить это так, как то, что это одинаковый процесс отмирания клеток происходит, и поэтому картинка одинаковая. Практически у всех. А вообще вот этим мышлением как-то есть понимание, как управлять с целью все-таки ну, сужать количество вариантов, то есть не не просто, там, ну, грубо говоря, в, в реальной жизни, да, обычно это связано с чем-то материальным. Там, допустим, не, не, не просто хочу на Ордын, да, а вот именно хочу попасть на Мальдивы. Есть ли какие-то механизмы, которые приводят тебя к более желаемому? Реш... Реш... Реш... Ну, решению твоей задачи. Постановку цели. Можно ли как-то вот постановку цели делать правильно? Вы предлагаете оттуда пообразить. На сайте можно выбрать. Там слово-то романтично. Это очень мужской принцип взаимодействия с миром. Мне нравится, когда я такой... И потом все так оп. А, а я не вот если ну, как... вот, глажись. А? Да? Да, вот, вам... вот, вот пример недавно был. А, я хотела отдыхать, правда, я хотела на Бали, но это тоже была Азия. Меня подруга вдруг очень удачно, супер там, а, внезапно и вообще ни на каких условиях ну, на классных, но мне ничего это не, как бы не стоило, да, пригласила меня в Китай. Вот я лежу на пляже и вижу, как и, идет такой татуированный китаец, кстати, они очень в большинстве своём не, не привлекательны для европейского человека. Угу. Вот, идет, а э, идет китаец с доской. И я в этот момент думаю, как здорово было бы покататься вообще на доске. Я это делала да один же. раз и вот хочу. И лежим мы в этой зоне, где они на досках катаются. Я захожу в море, э, плыву и встречаюсь с глазами с этим китайцем, а они очень плохо говорят на каком-либо языке. И он мне говорит, хм? One wave?» Я такая, «Да!» И три волны я прокатилась, вот оно, разве не квантовое мышление? Это же Китай. это же китайцы, нет. это же китайцы. Я знаю, что китайцы понравилась, симпатичная девушка, Я вас уверяю. Может быть, дело грамотное? Да. Точно, хорошо. Я же тоже била градус, Да. По, по, по поводу... Ну, по поводу вот, да, гитлератор. у меня часто случаются да. такие вещи. Но, наверное, слушай, но я, Вاس... в, мне кажется, больше в области психологии уходит. Когда я да. обычно не понравился. Когда... Я не знаю. Не понравилось, этот... как получается. Ты проверила что У девушки мне тоже дают разные возможности, которые мне требовались. Давайте Я думаю, вопрос такой, то есть можно наше мышление как-то влиять на последние. Да. Да. Да. да может, конечно, может. Но да. да. слышите, ну вот весь же эффект того, что это письма написала об этом, да? Вот. Но вот мы услышали сегодня там о, о лекции по квантовым мышлениям. И тут же мы замечаем, что кто-то да. нам об этом говорит. Да? Хотя просто это, вами, ну, это... Просто, Другой, да. любой будет мой момент. В обычной жизни мы на это не обратили внимания, но как только мы замечаем один объект, то сразу же к этому объекту очень часто присоединяется второй. Так работает наше мышление. Мы сразу же начинаем замечать подобные вещи. А если мы внимательно подстраивается к под моему вот восприятию, то есть что -то не, обязательно, не обязательно, что с ней это это произошло, происходит. если бы она там не подумала например, об этом, не как-то спустила как как это я Вот я даже, знаете, как скажу? Нет, скачок, с точки зрения... Нет, сначала... меня удовлетворил ответ. Отлично. хотя бы согласны с предыдущим Квантовый скачок. Когда говорят о квантовом скачке, Продолжение. Mm? <свят> Масштабирование старый. Правильно? Yeah. Да. Как хотите. Можно? Нет. Yeah. Мы же не держим. Там yeah. нет. Квантовый yeah. yeah. yeah. скачок. Квантовый да. yeah. yeah. скачок на уровне физики, это, знаете, вот если бы э, э, есть частица, yeah. у которой yeah. энергия достаточно маленькая. И ей нужно оказаться по другую сторону холма. А что я нарисую? Ну, то, здесь, да? Вот она себе здесь такая лежит. Сива напилась. А ей нужно стар перепрыгнуть. Да? А она при вот тех условиях, которые у нее существуют, и той энергии, которая у нее нет. Она такая устала после работы. Она не может через этот.. Комель, перепрыгнуть, да? То есть у нее нет энергии на это. И вот в квантовой физике происходят такие явления, когда она вдруг раз и случайным образом оказывается в другую сторону. То есть откуда-то у нее взялась энергия. Это другая энергия, которая не на полке, а да, она ее просто рейтуре, как рейтуре, как через барьеры вот а у меня вопрос, да. а да. это точно она сама перепрыгнула или обстоятельства подстроились, пошли ей навстречу? Италия. Италия. Ну, вот честно, вот в семье, правда, вот первое, через холмик перепрыгнуть, это, знаете, такой очень мужской способ достижения цели, а вот квантовый очень женский. Раз и я уже там. Раз и все ко мне пришло. А, ну, вы знаете, что физики вот, замечены, ну как там, наблюдения, какие явления приводят к таким перемещениям. В физике да. происходит явление. Наблюдение да. позволи, ну, показать, как явление можно. Перемещение, как происходило Как вот оно происходило вот здесь внутри? Это для какого эксперимента Нет, нельзя, да? Вот то, что она здесь оказалась, вы видели. А как она туда попала? Объяснить невозможно. Может, вы просто не успели заметить, когда она пекила догналась поверхность? Просто, может быть, нет чего-то, что замерила бы. Ну вот этот процесс, я понимаю, что все, да, я понимаю, что дало, и все, кто-то не рисует вообще, говоря, что здесь. Нет, мы когда-то ждали вы часто задачу ставили, оказаться в эти стороны? Да, да, Нет, нет, она сама, часто производит некоторые частицы. В редких случаях, я вам скажу, они так могут. А, а буддизм они... объясняет, кстати. Вдруг оказываются, да, где они, по идее, оказаться не должны были вообще. На скидже. Вот прям, прям раз, а. Как вы за ними наблюдаете? Они все как-то помечены, а как вас. Может быть, я буду заходить. А у нас есть детекторы, но это уже давай технические вещи. Я вот на вас смотрю, у меня почему-то такое. У вас нужно такое знакомое лицо, мы с вами точно не делим сейчас. Они несут какой-то заряд энергии, который мы можем эффективно. то есть, если мы возьмем человека, да, человек, да, тепло, да, вот от вас исполняет такое тепло, от другого человека исполняет другое тепло, и я же могу сказать, большой брат, они совпадают, то есть 25. Две один, ну, тоже мы стараемся, мы умеем их разделять, то, мы умеем. А -а -а. Ну, как бы, э -э есть, можно взять одну отдельно взятую частицу и проследить. Проследить ну, опыт. Да, да, да, мы проходим опыт. Одна раз, пропустили, она там ушла, где мы ее, мы ее увидели. но нас тут осталось валяться. Потом раз, да. тут же валяется, тут же валяется. Потом раз, и появляется на другой стороне заряд энергии. То есть мы детектируем. Там же, есть визуальное изображение, что она оставляет след. Она оставляет след где-то. Есть специальное устройство, которое позволяет определить путь этой частицы, да? то а есть, есть -то человек, человек, человек, да, да. это путь человек человека, это точно. Да. Эти, эти эксперименты достаточно точные. Вот в этом парадокс квантовой физики в том, что с одной стороны она базируется на том, что все не точно, а с другой стороны вот эти сами эксперименты – это достаточно точные вещи. А mm. да. а вот количество энергии, если э, частицы количество энергии в частицах одинаковое, или у них разная порода, разные породы массы, они <смешно> одинаковые. Если они одинаковые, мы ну, сообщили одинаковую энергию. Если они с одинаковой скоростью, у них одинаковая порода да. То есть они могут быть разные. Какая-то там быстрее езжала, да, но они одинаковые. То есть эксперименты, которых, о которых я сейчас говорю, если мы с точки зрения исключительной физики об этом говорим, они с одинаковой энергией. Почему? Почему ты знаешь такой вопрос? Куча понять, понять. вы хотите хотим повысить энергию, по усилить, чтобы увеличить. Бег быстрее, между прочим. Знаете, как повышает энергию частиц, да? да. Поэтому бегайте, господа, бегайте. Это очень хорошо. А что, Мишка, про спорт повышает энергию, да? Непонятно. На понимание. Во-первых, очень было интересно слушать. Вот вопрос такой. Вы физик, говорите о психологии, квантовой психологии. Почему это так? Почему это как-то? В качестве, ну как бы, какая позиция? Физика или психолога? Ну я объясню немного почему. Есть институт квантовой психологии, да, Соединенных Штатов. Стефан Валинс, по-моему, создал. Ну вот он там, да, он очень, многие вещи говорит как вы. То есть он ссылается на отчасти на физику. Но, но вы, видимо, идете своим. Почему? Что, какую задачу вы решаете? В качестве кого вы несете, в чем ваш месседж? Детям, взрослым, родственнику. Ну, ну, вообще говоря, вообще говоря, для меня главное. Я, я читаю лекции научные, то есть чисто физические лекции в университетах и в церне студентам, и там мы говорим исключительно о физических вещах, и э там для меня главный вот, посыл, и, собственно, здесь тоже э заинтересовать людей, проявить, сбудить вот, э любопытство у людей по отношению к физике что в России, что в Европе. Фундаментальная наука страдает тем, что денег мало, людей тоже наука непростая, и не очень многие э, дети хотят заниматься. Ну, все хотят заниматься экономикой, там, юриспруденцией, денег много зарабатывать, а фундаментальной наукой не очень многие люди хотят заниматься. Но, тем более женщины не очень часто да, идут. А физика, вообще говоря, вот э, э, это, это искусство. Для меня это, в первую очередь, искусство. Потому что мне кажется, что э, ни одно физическое открытие не родилось бы, если бы мы к этому относились просто как э, к скучным формулам. Э, для того, чтобы вот, придумать что-то новое, да, для того, чтобы перейти за грань уже известного, для того, чтобы э, изменить что-то, да? это, это искусство. Это нужно подключить психологию, нужно посмотреть на тот же самый объект с другой стороны, под другой точкой зрения и создать что-то совершенно принципиально новое. И, собственно, я пытаюсь... Э, у меня нет какого-то вот конкретного месседжа, но мне хочется, чтобы люди заинтересовались как много такими вещами. Вот Миша, может быть, начнет заниматься физикой. Я знаю, как на Мишу влиять, мне кажется, да? Миша, да? Мы с тобой не знакомы, Миша, но, мне кажется, немножечко знакомы, да? Да? Mm -hmm. да? Вот. Мне кажется, я знаю, кто сюда, вижу, прислал. Вот. Кто этот добрый человек. И, в общем, смысл в том, что хочется, чтобы, ну, во-первых, для фундаментальных исследований, для того, чтобы все развивалось, для того, чтобы появились сапсаны, для того, чтобы появились телефоны, для того, чтобы работать нужна фундаментальная наука. Для того, чтобы жили новые методы лечения рака. нужна фундаментальная наука. Если фундаментальная науки не будут развиваться, то не будет развиваться ничто. Мы можем, конечно, долго рассуждать о <таспусти> <пусти> пустоте и вредности этого мира, но без фундаментальной науки прогресса не будет никакого. Воздействовать на человека, просто путем сказать, вот это надо, очень плохо получается. вообще. Нужно, чтобы человек загорелся идеей, ему стало интересно, захотелось узнать больше, захотелось понять больше, захотелось найти какие-то больше соответствия между обычной жизнью, которой мы каждый день живем. И вот это фундаментальной наукой. У меня вопрос. Ну, а уже нельзя? Все, уже фото, и потом у вас будет там буквально минут на они моих